Это сообщество взаимопомощи и благотворительности. У нас есть дорожная карта на главной странице и видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров в компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован, уроки есть по кабинету, так что каждый партнер может изучить эти уроки и правильно пользоваться всеми функциями, которые есть у нас в кабинете. Бизнес управляемый двумя бронями в компании. 10 маркетинг планов. Плюс площадка глобальный, глобальная матрица нашей всей компании это кланопад. На любой программе у нас есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Вход открыт в любую программу и в любой стол. На основных программах у нас есть реферальная программа на два уровня в глубину. Выплаты у нас в каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений в компании ни на развитие компании они не на администрацию все деньги сто процентов а распределяются от партнера к партнеру сто процентов идет сеть пополнение вывод, вывод у нас со всех карт российской федерации подключен пайл кошелек perfect money подключена фрикасса. есть внутренний перевод между кабинетами вывод у нас ежедневно и выходные и праздничные дни вебинары по маркетингу у нас ежедневно кроме воскресенья а у нас есть теперь социальная сеть у нас называется Стар век нетворк, который баннер у нас у каждого партнера в кабинете. И если вы хотите развивать свой бизнес, масштабировать его, приглашать новых партнеров к себе в команду, то спросите ссылку на регистрацию в этой социальной сети у своего спонсора. Если спонсор не хочет подключать свою страничку в ВК. И развивать бизнес через а, нашу социальную сеть и через наши инструменты шикарнейшие, которые есть у нас а, в этой соцсети, а, то вы свободно можете нажимать в своем кабинете на баннер и регистрироваться а, к администрации. Есть у нас чаты компании и есть прямая связь с администрацией. Я сегодня хочу немножко вас познакомить с дорожной картой. Это вход у нас открыт в любую площадку и в любой стол. Наш путь в интернете начался 23 сентября 2021 года, а с основной площадки это Ideal M Mini. Она до сих пор актуальна, она у нас самая любимая. 31 декабря, октября 2021 года у нас присоединилась социальная площадка Микромани. А 6 февраля 2022 года присоединились у нас две программы. Это фабрика клонов Мини и Макси. А 3 апреля 2022 года стартовала площадка Идеал М Макси. Это основная наша программа. Она самая крутая, где зарабатываем миллионы на этой площадке июня 22 -го года стартовала площадка FastTrack. Это бег по кругу, где деньги идут сразу все на вывод. линейно, шахматный маркетинг. 23 сентября 22 -го года это была годовщина нашей компании и у нас стартовала площадка Ideal M-Bank вместе с Клонопадом. Это уже потом Клонопад отсоединили, а сначала Клонопад был прикручен именно к этой площадке. 6 сентября ноября 22 года стартовала «Максимани», шикарнейшая площадка и «Неуправляемый» у нас есть маркетинг неуправляемые две программы это дубль микс это две независимые друг от друга программы на одной программе полторы тысячи вход на другой три стартовали эти две программы 11 декабря 22 года и а, нет привязки к первому столу, вход открыт там в любую программу, в любой стол, и э, заполнение идет слева направо на свободное место, в вашу же структуру. А, Turbo Money – это быстрые деньги, эта площадка была открыта у нас 15 января 2023 года, и Turbo Money Box – это быстрый старт. Это открыта Она у нас 12 февраля 2023 года. Вот такие у нас шикарные 10 площадок. И плюс глобальная матрица «Кланопад». Ну и э, начнем с того, что у нас в компании нет таких программ как например путешествие, э, программа жилья или программа автопрограммы но у нас есть э, очень большие. Деньги. Деньги заложены именно в маркетинг. И работая у нас на наших программах, вы всегда можете заработать очень хорошие деньги. Очень большие деньги. И погасить ипотеку, и кредиты, и раздать долги, и отправиться путешествовать, и купить себе жилье, и, конечно, купить себе транспорт. Но нужно правильно ставить цели. И начну я презентацию, именно с площадки социальной, это «Микро Мани». Она у нас довольно-таки хорошая площадка, где у нас есть выход на нашу основную программу «Идеал Мини». Здесь можно начинать с 500 рублей и выйти именно на эту площадку за полторы тысячи на первый стол. И точно так же с этими же партнерами со своими двигаться по двум направлениям. На этой социальной площадке и на Идеал М-Мини. И получать доход сразу же с двух программ с одними и теми же партнерами Итак, первый стол у нас стоит 500 рублей второй стол стоит 1000 рублей третий стол это полностью ваша зарплата он стоит две но как обращаю ваше внимание что у нас на каждом столе есть вывод а это полностью стол -вывод. и можно старт своего бизнеса начинать с первого стола, можно со второго, можно сразу с третьего стола, можно сразу с трех, можно с первого и второго, можно с первого и третьего. Выбираете стратегию, ту, которая вам нравится, и работаете своей командой именно по этой стратегии. Итак, моя задача – показать вам с меньшего на большее. Вы потратили всего 500 рублей – и зашли, активировали эту программу. И как только пригласили сюда первого партнера, эти с 500 рублей идут на копительный баланс. А со второго партнера вы их возвращаете обратно на баланс для вывода. Вы уже не потеряли свои вложения. А дальше идут только ваши заработки. Третий партнер вам дает переход за 1000 рублей во второй стол. С первого накопления и со второго, с третьего, вернее, переход здесь 500 и здесь 500 тысяч рублей и у вас автоматом покупается второй стол как только первый партнер у вас пригласил три партнера он приходит и становится к вам на это место и эта тысяча идет накопление второй партнер пригласил точно также три партнера и приходит становится к вам на это место первая линия у вас без ограничений вы зарплату получаете на этой площадке именно только с первой линии. Поэтому чем больше вы будете приглашать по своей реферальной ссылке, тем больше будут ваши доходы. Со второго партнера 1000 рублей идет на баланс для вывода. Вот ваш первый доход. Третий это дает переход за 2000 в третий стол. Как только сюда первый партнер закрыл свой второй стол, он приходит и становится на это место. И у вас идет реинвест за 500 рублей в первый стол за спонсором и активируется Идеал М-Мини, наша основная программа. А если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш клон. А второй партнер, когда приходит к вам сюда на это место, вы получаете 2000 тысячи. Третий партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится на это место. Вы 2000 опять получаете. Давайте подведем итог. Вы потратили всего лишь 500 рублей, а заработали с половиной тысяч. Круто, круто. Плюс на этой площадке «Идеал М-Мини». Вы точно так, с этими же партнерами, прошли такие же три стола. И там заработали 27 500 рублей. Ну вот и прибавьте, сложите эти 5500 и эти. Круто? Да, круто. Но у вас же не три партнера, а у вас будет и четвертый, и пятый. Это только одним бизнес-местом. А дальше четвертый, пятый, шестой, десятый и так до бесконечности. Чем больше будет ваша первая линия, тем больше будут ваши доходы. Ну и, конечно, можно выставлять брони через поисковик, помогать своим партнерам продвигаться, где-то поставить партнера, где-то поставить клона своего, чтобы двигалась команда. Работать нужно в команде очень дружно. Следующая программа – это у нас программа Post-TRUC это беговая дорожка. Две программы, они независимые друг от друга. Они просто стоят рядом. Одна программа на 750 рублей вход, а вторая программа на 7500. Это уже вы сами решаете, сколько вам нужно денег. То ли вам нужно мало денег, вы можете активировать за 750 то ли вам нужно много денег, вы можете активировать за семь с половиной тысяч. И как только к вам приходит первый партнер, то вы сразу получаете 750 рублей на баланс для вывода. Вы вернули свои вложенные деньги, а дальше идут только ваши заработки. Это линейно-шахматный маркетинг, где все деньги идут на вывод. Со второго партнера, это идет реинвест, этого стола, он один у вас, и у вас он будет со второго партнера постоянно открываться. За третий партнер вам даст опять 750 рублей на баланс для вывода, и этот стол у вас закрылся, но у вас уже есть реинвест, у вас открылся новый стол. Вы опять выставляете первую бронь и вторую бронь. И опять приглашаете. Четвертый партнер вам дает опять 750. Пятый партнер у вас опять открывается. Реинвест за спонсором. Открывается такой же стол. Шестой партнер опять 750 на баланс для вывода. Итого здесь... Три партнера полторы тысячи, шесть партнеров три тысячи, девять партнеров четыре с половиной тысячи. Это уже сами решаете, как и по какой стратегии. На этой площадке можно, например, пригласили три партнера, получили полторы тысячи, можно сразу активировать идеал М-Мини, нашу основную программу. Там, конечно, заработки намного больше. И точно так же своих партнеров. Заработал полторы тысячи? Активируйся. Иди следом за нами. Иди следом за командой. Здесь можно нарабатывать команду. А эта программа на семь с половиной тысяч. Как только вы пригласили первого партнера, семь пятьсот идет на баланс для вывода. Со второго это реинвест этого же стола за спонсором. Третьего партнера вы опять получили 7500 на баланс для вывода. Три партнера у вас 15 тысяч. Шесть партнеров у вас 30 тысяч. Девять партнеров у вас 45 тысяч. Ну круто, круто. Здесь есть еще, можно войти. Ну и здесь можно на 750 рублей. Если у вас нет, например, этих 750 или 7500, вы всегда можете обратиться к спонсору, по чьей ссылке вы зарегистрировались. Но с тем условием, что у вас уже будет партнер с деньгами, зарегистрирован по вашей ссылке и пополнил деньги или на 750, или на 7500. Ваш спонсор вам дает 7500 на баланс для вывода, ваш партнер активируется, вы получаете эти 7500, и возвращаете своему спонсору. Точно так и 750, но нет у вас 750. Обратитесь, найдите партнера, который зарегистрируется по вашей ссылке и пополнит кабинет на 750. Позвоните своему спонсору. Спонсор всегда вам даст эти 750 рублей. Вы получите, отдаете долг своему спонсору, а дальше работаете. И дальше идут только ваши доходы. Вот так вот можно еще выйти из э, такого положения, что можно войти за счет своего нового партнера. Это очень хорошая площадка. Обращаю внимание, тех, у которых нет денег, которым нужны срочно деньги, это быстрые деньги. Все деньги идут на вывод. Ой, я прошу прощения. А все деньги идут на вывод. Дальше это у нас площадка Идеал М-Банк. Как я уже говорила, она у нас стартовала именно на, на годовщину нашей компании. И здесь был прикручен наш денежный клонопад. И проходя эти три стола, мы запускали сюда три клона своих. Первый стол у нас стоит 1000 рублей, второй 2500, третий 5000. Как только к вам приходит первый партнер, эти 1000 идет накопление. Со второго партнера 500 рублей накопление, а за 500 рублей клон летит в ваш клонопад. Третий партнер вам дает за 2500 переход по Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. 2 500 накопления со второго партнера, 2 на вывод, за 500 второй клон летит в клонопад. Третий партнер дает переход за 5000 третий стол. Как только первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит к вам вот сюда на это место. И вы получаете 2 500 на баланс для вывода. И уходите за полторы тысячи в идеал М-мини. Активируется у вас автоматом эта программа. Первый стол. И плюс третий. Клон летит за 500 рублей в клонопад. Реинвест летит за спонсором. Второй партнер. Вы 3 500 получаете на баланс для вывода. И реинвест за спонсором. Третий. Четыре на баланс для вывода и реинвест. Третий за спонсором. И давайте подведем итог. Три, девять, двадцать семь командных людей. Вы прошли одним бизнес-местом, заработали сколько? Двенадцать тысяч плюс три клона. Пустили в клонопад и ушли куда? В шикарнейшую нашу основную программу Идеал М. Круто? Да, очень круто. Поэтому, ребята, я вам всем советую, обратите внимание, а очень легкий маркетинг, очень быстрый маркетинг. У нас везде, как вы видите, на всех столах идут выплаты. У нас нет этих переходных, там, этих накопительных по 10-15 этих столов, чтобы их пройти, замучаешься, дыхание останавливается по 5, по 6, по 8 накопительных, а с девятого одна выплата. А у нас, видите, денежный, очень денежный маркетинг. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, обратите внимание. Итак, наша программа это идеал М. Максимани. Эта программа у нас настолько интересна, а интересна тем, что у нас здесь есть закольцовка, выход в две программы. Вход у нас здесь, как видите, тоже три стола, 3, 9, 27 командных партнеров. Если вы пойдете 3 на 3 за один день, вы а, закроете все эти столы. Вход открыт в любой стол. Можно старт своего бизнеса и с первого, и со второго, и с третьего. Можно первый и второй, можно первый и э, третий, можно первый и второй. Любую стратегию выбирайте, и можно работать со своей командой по любой стратегии. Итак, этот вход 5000 это не такие огромные деньги. Чтобы начать свой бизнес, чтобы заработать, за один круг более 300 тысяч. А почему 300 тысяч? А я вам сейчас покажу. Первый партнер, как только к вам приходит, эти 5 тысяч идут накопления. Со второго партнера у вас 4 тысячи на баланс для вывода. И за 1000 рублей вы выходите в Идеал МБанк первый стол. Третий партнер вам дает переход за 10 тысяч в этот стол. Как только сюда приходит первый партнер, он закрыл свой первый стол и стал на это место. 10 тысяч накопления. Второй потрудился и закрыл свой второй стол. Он пришел сюда. Вы 10 тысяч получили на баланс для вывода. Все партнеры... Первого уровня это первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, десятый, одиннадцатый, двадцатый, пятидесятый. Они все к вам приходят. Они один раз приходят к вам, становятся на каждый стол. И вам приносят деньги на баланс. Вы получаете зарплату от партнеров первого уровня. Третий партнер вам дает переход за 20 тысяч в третий стол. Как только первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит к вам, становится. Почему все время я и Лена мы говорим, развивайте свою первую линию, развивайте. Ваш бизнес масштабируется от партнеров первого уровня. Поэтому запомните, чем больше вы будете давать информацию людям, чем больше будут у вас регистрироваться рефералы по вашей ссылке и активироваться, тем больше будут ваши заработки. Как только к вам сюда приходит на третий стол первый партнер, у вас реинвест за спонсором идет в третий стол. И за 15 тысяч у вас активируется идеал М-макси первый стол. Второй партнер закрывает свой второй стол и приходит к вам сюда. На это место. И он приносит вам 20 тысяч на баланс для вывода. Здесь может быть обгон. Здесь вместо второго может прийти пятый, десятый. Это не имеет никакого значения. Сюда приходит третий партнер. Он опять вам приносит 20 тысяч на баланс для вывода. Вот смотрите. Вы прошли одним бизнес-местом. Заработали с тысяч 5054 плюс в идеал М-банке. 12 тысяч. И плюс здесь там 130, 130 и а, 265 тысяч. И 265 тысяч без спонсорских вознаграждений. Вы заработали 265 без спонсорских вознаграждений. А если со спонсорскими там почитать, там вообще невозможно их сосчитать, то это больше 300 тысяч. Вот и посчитайте, ребята. Вот Команда одна, 27 человек. Вы заработали с более 300 тысяч. Ну круто же, круто. Где вы найдете такой маркетинг? Да у нас нигде в интернете, сколько я не смотрю, убойные, убийственные маркетинги. Как начнешь смотреть, так плакать хочется. А у нас только душа радуется, то, что видишь ты, о том, что люди получают деньги. Люди зарабатывают у нас. Три жизненных правила: если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места; если вы не спросите, вы не получите ответ; если вы не попробуете, вы не добьетесь никогда цели. Нужно всегда пробовать. Засыпайте с мечтой, просыпайтесь с целью. Настоящая цель это не то, что а, не дает уснуть ночью, а та, а, та, а та, что заставляет вставать рано утром с постели. Дорога под названием «Потом» ведет страну, конечно, под названием «Никуда». И, дорогие гости, уважаемые гости, а откладывая регистрацию на «Потом» а в нашей компании, вы, конечно, теряете каждый день свою прибыль. Причина сказала «Это невозможно», «Опыт» — это безрассудно, «Гордость отрезала» — «Это бесполезно». «Попробуй», — щепнула мечта. Мечтай, чтобы жизнь прошла не в колостую, Чтоб не в пустую жизнь прошла. Мечтай, мечтай о малом или невероятном, Мечтай о чудес среди чудес, О том, что самому едва понятно, Нет для мечты лимита у небес. Мечтай, чтоб жизнь рутиной не казалась, Чтоб не слетела пропасть не означай, чтобы любилась, спелась и смеялась, чтобы жилось и верилось. Мечтай, поверь в себя, ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, не, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Всех благодарю за то, что вы приходите на мои презентации. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Хочу сказать нашим гостям и тем ребятам, которые смотрят на YouTube-канале презентацию, добро пожаловать в нашу компанию. Нет лучше заработка и нет стабильности, и нет только в нашей компании. Только в нашей компании честность, прозрачность и стабильность. Добро пожаловать. Мы будем рады всем нашим партнерам.